Банде Гурупададанда м Бхактабинда саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитам Нанда Саходитам Си Нанда Радика Банша калпаторвушке пас индубе вача. Патита ананг паву не бхавишна Снабхакти-паде-деви-сатт-баттвай-намо-намхан. Нарайу-намас-критта-нарун-чаива-на-раттама. сарасватиң весаң жайо мудире саңкирта не кісна Саңкирта-не-кісна-катху-пудеши-гаури-я-патра-сё-прақаса-не-ча. не ча садануракта гуруха Бхакти прамодакш Jagodarum, дейям сада прибабакнам виштудухм, тетааспадам сива веренченутам сараньям, битатиам бно дваал bhavat dibutham, бис пурижи токи магико во душво пуруна нурагро Сиаддхитавада, Харо Сивасади, Кришна, Кришна, Кришна, Аджануламитохужо канкаха буда то шанкитаной копиторо камала ятакшо Кришна Харе Кришна Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рамуре Харе. Нама Сура Бхаванурупен саданарана Ганга таранграмния жатакалапам Гоори нирантара бьюшихи Баги саджуш ободни, Лакшмири жас чаваксаси, жасья асте хиде санбии, Памнишингамахи, Харе Кришна, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Джева Мисе Китасохидарта, Джони Шудехан Таравартикешу, नपृत yukta, javadatha, asvalokhi जेवामिशे, किता सउहिदार्धा जनेशोदिहां,्तरवाति केशु गेहेश जायात्म, जारातिमध्ष्थ। नपृत yukta, javadatha, asvalokhi गोर्य गोष्थिप्थी Özishing <решение> Гаудия Густхипати Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати, Госвами Свами Такур Прабхупат Парамахамсаджагад Гуру сказал, что логические интерпретации не применимы в абсолютной истине, в вопросах абсолютной истины. Логика не применима в постижении истины, абсолютной истины. From logical interpretation, absolute truth gets vanished from us. Если мы to, пытаемся to, to, понять to, to, абсолютную, to, to, абсолютную истину to, при помощи логики, energy, она испаряется. При помощи логики мы не сможем совершать баджан. Прокопат объясняет, что такое садана баджан, а что такое садана крия. Большинство людей -бхакти, неправильно бхакти, понимают, бхакти, что такое Саддана Бхакти, что такое Према Бхакти, что такое Бхава Бхакти. Они даже не понимают, что такое Баджана Крия и Саддана Бхатжан. Саддана Бхатжан. Садханакрия крия не изменяет нашу атму. Я много раз говорил о том, что атма покрыта. Атма и параматма находятся в нас, но атма покрыта грубым и тонким телом. Когда мы совершаем баджанакрию, Мы, не с, мы тем самым не задеваем атму, не касается этот баджан... Баджанакрия не касается атмы, потому что это происходит на уровне ума. Баджанакрия происходит, осуществляется на уровне ума. Другими словами, это чид абхаз. То есть ум... Бхактинут объясняет, что ум можно сравнить с чид абхаз. Чит Абхас, ум на уровне Чит Абхас не может способствовать нам, способствовать совершению баджана, не помогает нам в баджане. То есть баджана Крия может помочь нам избавиться от Анардх. Допустим, вы приняли прибежище. начался процесса да, у шрадха саду санга вы взрастили первоначальную веру благодаря слушанию харикатхи саду то есть после того как у вас появилась минимальная шрадха вы Вступайте в саду сангу, затем происходит баджанакрия. До шрадхи, до возникновения первоначальной шрадхи необходима первоначальная саду санга. Благодаря этой саду санги вы принимаете гуру, получаете наставление от него. Затем вы начинаете работать над анардхами, то есть начинается процесс избавления от анардх, анардха, анардха Затем мы подходим к Ништхе. Вы принимаете прибежище у гуру, принимаете гуру, а затем изучайте, как совершать баджан, изучайте ситханту. То есть все это входит в понятие садусанга. Приняв гуру, мы начинаем прикладывать усилия в баджане. Если мы не на 100% предались гуру, наше частичное предание не способствует совершению баджана, оно не помогает совершать баджан. Только абсолютное предание помогает. А баджанакрия помогает нам избавиться от анархии. Вы можете повторить Харинам, но он нам может быть на уровне нам абхаз, он нам может не быть чистым. Намабхас может даровать мукти, освобождение от такого материального мира, но не больше этого. Так вот, когда вы совершаете баджана Крию, это, это уровень ума, то есть не выходит за уровень ума. Но после того, как вы избавитесь от всех анардх, у вас появится возможность совершать настоящий баджан. Это говорит о том, что вы обретете милость Сваруб шакти которая поможет вам продвигаться дальше. Поскольку если сварупшакти проявляется в сердце предного, благодаря ее присутствию, активируются все органы чувств активируются в позитивном смысле слова. Они начинают способствовать баджана. Пока вы в настоящий момент вы... Ваши органы чувств сейчас также активны. Тем не менее, они работают в негативном смысле этого слова. А когда Сурубшакте все лица ваше сердце... Они будут также работать, но работать в. Они будут способствовать баджану. Язык будет стремиться повторять Харинам, глаза созерцать божество, уши слушать Харикатху. То есть Сварукшакти будет помогать помогать нам. И гуру-вашнавы благодаря нашему поведению, они поймут по нам, что мы обрели бхакти, что бхакти уже поселилась в нашем сердце. Хотя бхакти невозможно увидеть, потому что бхакти — это шакти, это энергия. Но по преданному видно, когда у него просыпается, просыпается бхакти. То есть преданный, настоящий преданный может определить, что вот у этого преданного зародилась бхакти. Что он стремится, по-иному стремиться, слушать Харикатху и так далее. Все это есть Садна Баджан. Процесс Садна Баджана. Мы начали сегодня с Шлоки, которую произносит Ришаб Хадев. кто установил любовные взаимоотношения со мной и хочет, хочет оборвать все материальные оковы. Даже несмотря на то, что он может жить семейной жизнью, у него нет привязанности к членам своей семьи. И такие вопросы, как финансовая сторона жизни и другие стороны жизни больше не доставляют проблем такому преданному. Сейчас, то есть обретя садусанга, у нас появляется возможность слушать харикатху, совершать париграму. И благодаря этому практически все наши органы чувств становятся заняты предным служением в парикраме, в частности. Как я уже рассказывал, хама трансцендентная, ее невозможно увидеть материальными глазами. Удава Махарадж также находится uh, в том месте, где он совершает баджа, но мы не можем увидеть его. Как я рассказывал, когда на Удава Кунде устроили большой фестиваль, он проявился. И это касается не только Удэва Махараджа, все великие преданные присутствуют во Вриндаване, Рупа, Санатана, но мы не можем видеть их. Порой все-таки удачливые преданные получают их даршан. Однажды один преданный Баба совершал на, на в Аршане долгое время совершал баджан, и он оставил тело, но впоследствии преданные видели, как он до сих пор совершает баджан. То есть преданные обладают таким огромным желанием совершать продолжать совершать баджан в этих святых местах, что порой преданные видят, как они делают это, даже после их смерти. Вчера я рассказывал о том, как явился Гопешвар Махадев. Конечно же, он не то чтобы он явился, но он его просто обнаружили. Гапешар Махадев находится. Около Расастхали. So, so, so, you can take darshan, but Можно получить даршан Расастхали, Тем не менее, energy. изначальное баняное дерево. уже ушло под воды Ямуны, впоследствии Гасвами взяли часть от этого дерева и посадили непосредственно на Расастхале. И сейчас мы то дерево, которое мы видим, как раз выросло из этого отростка. И единственный случай, когда кому-то позволяли войти, принять, войти на раса был Гапешар Махадев. Чистые преданные, то есть очень благоприятно получать даршан Гапешар Махадева, на него воду. Рядом с Гапешаром Находится Лала Бабу Мандир. Это еще одно особое место. Лала Бабу был очень значимой личностью. Он не был обычным человеком. Прежде он был материалистом. Богатым предпринимателем. Настолько богатым, что нам сложно представить. Проверно, это было 250-300 лет назад. После ухода Рупы и сенатный Лала Лалабабо родился в Калькуте в богатой семье. Он был настолько в настолько богатой семье, что в день рождения Лалабабо его дедушка пригласил гостей, напечатав, написав приглашение на золотой фольге и распространил среди сотни людей. Так всю жизнь он занимался бизнесом. Ему было практически 60 лет. Посмотрите, как удивительно действует Чатья Гуру, который находится в сердце каждого. Когда вы делаете что-то хорошее или плохое, вы получаете ответ на это. Если делаете что-то плохое, то что-то укоряет вас в сердце. Чатья Гуру старается исправлять обусловленную душу, направлять ее. Когда вы попадаете в благоприятную среду, Чайтиагуру делает, то есть способствует вашему развитию. Есть случай, когда саду услышат, когда просто услышав шлоку, саду, достигает совершенства, потому что он уже в действительности достиг зрелости и благодаря вот этому единоразовому услышанию шлоки, он достигает совершенства. Это потому, что чатья гуру способствует этому. И бывает так, что вы могли что-то слышать много раз, какую-то истину, но когда-нибудь в, в один день, вы услышали это вновь, и произошли изменения в сердце, как, как то особая реакция в сердце происходит. Почему так происходит? Это милость Чайтя-гуру. Чайтя-гуру обучает нас разными способами. Так вот, Вала Бабу, уже больше 60 лет было, и было воскресенье, он не отдыхал, подсчитывал свои состояния. Между тем, рядом с ним си сидела дочь и помощник, уже наступал вечер, Его помощник неожиданно произнес слово. Точнее, это была служанка. Она сказала, прошел целый день. То есть она произнесла эти слова на Бенгале Васана не достигнута. То есть, она. То есть, говорится, что необходимо кожуру банана бросить в огонь, то есть сжечь, а плод, плод банана использовать как... Мыло, как порошок истерить в мыло. То есть смысл в том, что прошел целый день. То есть благодаря этим словам к нему пришли особые осознания. Он прекратил get to get to писать и... Чайти Гуру помог ему истолковать эти слова, как так, чтобы на получил большой урок из них извлек. То есть он услышал, вся жизнь прошла, а ты таки ничего не сделал для своего вечного будущего. То есть жизнь, вся, вся жизнь прошла, на твое желание никак не закончится. Он отбросил ручку, собрался и покинул дом. В этот же самый день ушел из дома. Он отправился во Вриндаван. Вел образ жизни, как попрошайка. Потом он встретился с Саду, Сида Кришнада с бабой, из Чаклешвара. Он совершал баджана Манасиганге. Он встретился с ним, захотел получить его милость. Бабаджи Махарадж обучил его баджану. И он начал совершать очень возвышенный баджан. Он <соединяющие> изучил, познал многие тайны, сокровенные тайны баджана благодаря своему Гуру -деву. И в конце концов Лалла Бабу стал таким же сидхой, как его Гуру -дев. Он захотел возвести храм. кто-то дал им пожертвования или свои своих денег. И храм построили около Гепешара Махадева. Огромный храм. Мы часто посещали это место. А рядом находится Качмандир, где Туласи Даджи совершал Баджан, тот самый Туласи Дас, который написал Рамайну. Туласи также не был обычным человеком. Его баджан, баджан, который он совершал, был настолько возвышенным, что перед ним явился сам Бхагаван Шри Кришна. И сюда даже поклонился Бхагавану и сказал, «Я хочу увидеть своего Иштадева. Я знаю, что ты и Рамачандра едины, но я хочу увидеть своего Иштадева». И тогда Бхагаван Кришна с улыбкой предстал перед ним в образе Рамачандры. Все это произошло как раз в том месте. Рядом с Качмандиром есть еще одно место под названием Гьян Будри. Это очень особое место, потому что, когда Уддаваджа Махарадж Махараджа послали во Вриндаван, он в действительности долгое время провел во Вриндаване, он передал послание и еще остался на какое-то время. Время от времени он встречался с гопи в разных местах, к примеру, на Удева Уддавакьяре. Когда мы будем путешествовать, пойдем по по анандограмму, я затрону эти места. Там произошел разговор между Гопи и удавой. А также в гьянах... Там много банановых деревьев в то время было. Сейчас уже поле осталось одно. Но это также особое место, где который находится на берегу Ямуны, там Уддаджи Махарадж беседовал с Гопи. гьян -гудри, называется это место. Особое знание, которое обрел Уддаджи Махарадж от Кришны, он хотел поведать его Гопи. Но он не осознавал, что кто, кто перед ним. Он хотел обучить их, как, как какой-то профессор, знанию, как знаток. Но в конце концов, в конце этого, этого разговора он понял, что он глупец из глупцов. То есть он хотел обучить Гопи. Но ему было, в конце концов, очень стыдно за это. Ужасно стыдно. Как раз все это произошло на Гьянгудри. Рядом с Гьяна Гудре находится храм Ранганатха. Необходимо рассказать предысторию этого храма. Божество Ранганадха Ранганатха? Ранганатха? существует еще в Юги. кто и как установил его неизвестно. Он был, это божество было найдено в глухом лесу лежа, Тилупан Альват, был в этом глухом лесу, но и спокойно спал, а во сне ему пришел Бхагаван и сообщил ему, что я в этом же лесу, где находишься сейчас ты, и указал конкретное место и сказал, ты должен возвести мне большой храм. Потому что Аранганатха это в действительности Нарайн. Гапал, к примеру, никогда не говорил Мадвендара Пурипаду, что тот должен возвести большой храм. Он просто говорил, поклоняйся. Но Ранганат, потому что он на райна, приказал Терепану вот этому преданному установить большой храм, возвести храм. Проснувшись, он пришел в это место. Это место было полно змей. И действительно там среди змей возлежало божество. Он был озадачен, как я могу построить храм, у меня ничего нет. Я обычный, то есть я как, живу как саду, у меня ничего нет. А двери к двери он стал ходить и собирать пожертвования на храм. Никто ничего не давал, или если и давали, то это были незначительные деньги. И он не понимал, что ему делать, он размышлял. Он был замечательным саду. И Бхагаван всегда исполняет желание саду. Не может быть такого, что саду чего-то хочет, и его желание не исполняется. Наш Гуру Махараш, к примеру, у него не было ни копейки. Абсолютно ничего у него не было. Однажды, кое-что произошло в храме, он увидел, как предные ссорятся, и один в комнате он начал плакать и говорить, «Такур, мне сейчас уже столько лет, куда я могу сейчас пойти?» Кто-то из предных увидели это в окно. И в конце концов, по желанию Бхагавана, его проповедь расш... была настолько масштабная, что он, преданные со всего мира приходили к нему, несмотря на то, что он был в очень преклонном возрасте. Даже когда он покинул этот мир, он вовлек меня в проповедь. Таким образом, желание преданных всегда исполняется. И Тирпаналвар думал, где же найти деньги. В конце концов, у него появились ученики, у которых были особые возможности. Один из его учеников, учеников мог прикоснуться к замку, и он автоматически открывался. Если денег нет, никто деньги не дает, но Богован дал наставление, надо построить храм, надо его как-то построить. И сам Богован говорит, что если вы что-то незаконное делаете ради меня, эта деятельность не является запрещенной. И так они насобирали много... Большое состояние, благодаря способности первого ученика. Второй ученик, если он ступал на тень, кого-нибудь человек не мог сдвинуться с места. Встал на тень человека, и человек не может сдвинуться с места. Третий ученик мог ходить по воде. Итак, для того, чтобы исполнить наставление Бхагавана, построить храм, Тирпан-Алвар вовлек в служение свой, своих учеников, преданных, и в конце концов возвели огромный храм с семью стенами, в круговую, то есть они шли. Храм Ранганадха очень большой и знаменитый. Но недоброжелатели, в конце концов, узнали, что Тирпан Алвар был тем, кто взял деньги у богатых людей. И они захотели расправиться с ним, захотели назад свои деньги. Тирпан Алвар сказал, что у меня их нет. Легко можно понять неправильно всю эту историю. Тем не менее, Тирпан Алвар, все, что он делал, он делал для Бхагавана. Он для себя не взял ни копейки. И он сказал этим людям, деньги находятся в реке, спрятанные в реке Кавери. Эти люди, они были богатыми, животноподобными. Как в богатом сказано, несмотря на то, что у них дво... две руки и две ноги, они хуже животных. Это как раз была такая категория людей. Они сели в лодку. Лодка начала штормить, она перевернулась, люди попадали в воду. Новости дошли до Терпан Алвара. Он сказал: они получат определенное благо. Они хотели забрать свои деньги, но мы используем их служение, и благодаря этому они обретут благо. Более того, то есть все эти люди умерли. То есть более того, они оставили свои тела в священной реке Кавери-Нади. И, разумеется, это тоже принесет им благо. Кто-то может неправильно все это истолковать. Но на основании шастер я могу доказать, что все это не является какой-то запрещенной деятельностью, чем-то неправильным. Если вы делаете что-то запрещенное для себя, для, для меня, говорит Господь, это становится законным, потому что я причина всех причин законно и незаконно, правильно и неправильно, все это относительно. Все это временные понятия, не вечные. То, что сегодня является незаконным, завтра является законным. Посмотрите, как политические лидеры переписывают законы. Еще 10 лет назад это было запрещено, а сейчас это делают все. Это законно. Соответственно, что есть честность, что есть ложь, что есть законно, что разрешено, что нет. Все это относительно. Все это временно. Даже честность и ложь. Вы слышали о великом философе Сакрат? Он объяснил, что честность это относительное понятие. То, что для вас является Правда для другого это ложь. Но в соответствии с нашим с ващнавским даршаном, не Понятие сад и асад вечны. Не так, как это объяснял Сократ. То есть с точки зрения вайшнавской сидханты это не так. Мы, что такое, правда, что такое честность? Это то, что существует вечно. Истина существует вечно. То есть мы оперируем понятиями сад и асад. Сад — это то, что существует вечно. Если оно временно, оно не может являться сад. Если, к примеру, кто-то называет вас честным человеком, возможно, это так, но это не попадает под категорию сад. Итак, в соответствии с точки зрения материалистов, все эти понятия относительные, и весь этот мир — асад, потому что он временен. В этом мире нет ничего вечного. Во всех бесчисленных материальных мирах нет сад, то есть они временны. Утром я цитировала шлоку из Гиты, в которой говорится, что если вы обречете духовные глаза, если вы откроете их, вы увидите, что все, что нас окружает, наполнено сознанием. Все, что окружает нас — сад, но из-за отсутствия духовного зрения мы не можем видеть это. Так Бхагаван говорит, что я причина сотворения матери... всех бесчисленных миров, соответственно, если ты делаешь что-то для меня, и с... хотя с внешней точки зрения кажется, что ты делаешь что-то неправильное, что-то запрещенное, что-то незаконное, таковым... это таковым не является, потому что ты делаешь это ради меня, ради Бхагавана. Один пример этому. Судама, друг Кришны, и сам Кришна учились у Сандипани Муни, в школе Сандипани Муни. Они были близкими друзьями. Судама был из брахманической семьи. А Кришна принадлежал к Кшатрию к Шатрийскому, а во Вриндаване он принадлежал к семье Вайш, потому что он Пасхару, но когда он после Вриндавана, уже находился в Мадхуре, там он являл лилу к шатре. То есть только во Вриндаване он был как... нан Гопа-кумар, относился к сословию Вайш. Итак, однажды Кришна сказал, «Я голоден». Но еще не наступило время Прасада. Он был позже. Судама. И Кришна сказал, я очень сильно хочу есть меня, пожалуйста. Чолу. Жареную чолу. Он говорит, ну, как, как, я, как я могу своровать? Ну, Кришна настаивал, я очень хочу. И Судаму полез воровать. То есть он полез воровать не для себя, для Кришны. И когда, когда тот воровал, Кришна позвал Гурума, то есть жену Сандипани Муни, и сказал, смотрите, он ворует. Судаму, она поймала Судаму. Судаму начал плакать. Потом, после этого, он сказал Судаме Судами наедине, «Я просто хотел проверить, что, на что ты способен ради меня, что ты, на что ты пойдешь ради меня, что ты готов сделать, а что не готов». На, на Раманамуме я рассказывал, But actually not so. Какие? То есть сам попросил, какие, чтобы принимать все аллогистики, что он чтобы она. в Но, самом деле, не то есть он попросил способствовать тому, чтобы его сослали в ссылку. «Пожалуйста, скажи моему отцу, чтобы он сослал...» чтобы «Устроить так, чтобы отец сослал меня в лес, иначе не получилось бы вся лила». То есть он наедине сказал ей об этом. Пожалуйста, пообещай, что ты сделаешь то, о чем я тебя прошу. Конечно, я люблю тебя так сильно, сказал Кайкея. Я, я готова сделать все, что ты скажешь. Вначале Рамачандра попросил ее пообещать, а потом он сказал, что она должна сделать. Он сказал, благодаря... Твоему служению моему отцу да, У тебя есть три желания, которые ты можешь попросить, о которых ты можешь попросить моего отца. Когда ты будешь просить третье желание, ты, дож... ты должна попросить вот это. И весь мир, весь мир ненавидел какие Представляете, сколько. сколько на что она пошла ради счастья Рамачандры, ради того, чтобы удовлетворить желание Рамачандры. А Это очень сокровенные вещи, и обычные люди, как правило, этого не понимают. Итак, храм Ранганадха находится в Южной Индии. Я никогда там не был, и у меня нет желания там побывать, но Альвар, многие люди посещают его. Ачарья в их ученической преемственности называется Алвар. Я не забыла, какая именно, один из этих Алваров, 14 или 16. -th. Колено. Он приехал во Вриндаван и захотел, увидел храм Ранганадха во Вриндаване и захотел воздвигнуть такой же храм в Южной Индии. Во Вриндаване храм Ранганадха несравненен. Никакой храм невозможно сравнить с храмом Ранганадха, потому что он огромный. Чтобы посмотреть, осмотреть его, необходимы часы. И он очень высокий. Там все защищено, так что воры не могут проникнуть, если даже не попытаются, они а умрут. Храм they очень like Он славится in there. своим изобилием, там очень много божеств, и Лакшми, и много других. Особенность в том, что они не используют электрическое освещение в храме. Они пользуются масляными лампадками. Таково правила, стандарт храма. И используют апахава вместо вентиляторов, по 6, по 8 часов, по три человека амахивают божества. То есть они меняются и амахивают божества. Точно так же в храме Радхамадова амахивают божество по 8 часов также омахивали раньше царей царь спал и было особое особое устройство Фена то есть устройство опахало так, что за, за веревку тянули, и создавался эффект вентилятора. Там устраивали много различных фестивалей, Радха фестиваль, и на них затрачивали огромные суммы денег. Много гостей посещали храм, чтобы получить даршан, божество. Помимо всего, на территории храма находится кунда. Большая кунда. Ее берега уложены камнем. В этом праду каждый год устраивают на, на, на месяц Шравана устраивают э, лилу Гаджендра Мокша. И тысячи людей собираются посмотреть на это действие. Знаю, то есть лила, когда крокодил напал на слона, Гаджендру, слон Гаджендра не был обычным слоном. Как я уже рассказывал, прежде он был Хуху Гандарва. Он был замечательным певцом. Но однажды он захотел подшутить над Девил Риши. Девал Риши пришел принять омовение в Ямоне, но тот издевался над ним, тянул его под водой за ногу. Риши разозлился, сказал, «Глупец, ты себя ведешь, как крокодил, вот и становись крокодилом». Итак, в следующей жизни он родился, как крокодил, как раз в том месте, где расположен этот храм. И Гаджандра в прошлой жизни был Индрадиуман Махараджем. Это были, был не тот Индрадимана Махарадж, который знаменит в Пуре, тем, что он стремился отыскать Господа Джаганатха в сайте Югу. Это дру, другой, другой Индра Махарадж. Он пытался отыскать изначальный храм Джаганадха, но это было безуспешно. Храм засыпал песком. То есть храм в Сатте-югу ушел под землю. Так вот, это был другой Индрадьемна. А Гаджендра... Также в прошлой жизни его звали Индрадьюм, но он совершал баджан под руководством Нарадамуни, но однажды он не выразил почтения Агастия Риши. Когда он зашел в собрание, где сидел Индрадьюм на Махарадж, он не встал, чтобы поприветствовать Саду. Муни разгневался и проклял его, но проклятие обернулось, в конце концов, благословением для Индрадюмны, для Гаджендры. Проклятие таких мудрецов, таких святых, как Нарда Муни, всегда оборачивается благословением, как в случае науку веры и манигрива, когда Нарда проклял их. Благодаря его проклятию они встретились с Кришной, они получили благословение родиться в Кришналиле как Маду Канта и, и Нардаканта. То есть каждый день в... по вечерам, когда Нанда Махарадж приходит домой То есть он царь, с, с, садится, то есть перед ним разворачивают спектакли. Мадуканда и Сниндаканда поют перед э, Нанда Махараджем. То есть его просто все-таки проклял их, Нанда Махарадж. Э, все-таки проклял их, When, was angry, to give cars, by или благословил нардамуния. Нардамуния. я могу говорить, говорить. Не сейчас. Также, джаминда, он из-за После того, как он был как и он So, Подобная история Gajindra есть еще с Расиканандой, когда Gajindra по проклятию, когда Гаджандра взмолился от безысходности, Gajindra, когда Gajindra, на него напал крокодил, не зашел Бхагаван. То Гаджин... Гаджиндра умолился, «Я не прошу защитить мое тело слона». «Зачем оно мне? Я прошу Тебя даровать мне милость». «Я не прошу освободить мое слоновье тело, так, чтобы я дальше наслаждался жизнью со своей женой слонихой». Ни к чему мне это в тело?» Тело животного. Я хочу твоей милости. Итак, Бхагаван на Гаруде в этот же момент прилетел. Лакшми Деви был рядом с ним. И даровали они прекрасный Даршан. Гарджандри. Багаван no okay, спрыгнул с Гаруда. Он не мог вынести, вынести страдания своего преданного и снес голову. Своей чакрой крокодилу. И таким образом и сам крокодил получил благо, и Гаджендра, потому что крокодила коснулась сударшина чакра он получил освобождение. Точно так же, как и Гаджендра. Но в связи с этим у преданных возникает много вопросов говорится, что тысячи лет шла битва между Гаджендрой и крокодилом. Но... То есть, и, и, и стоит вопрос, как они жили-то столько. Но все это разворачивалось югу и продолжительность э, жизни э, была около одного лакха лет. То есть, в смысле, это для человека. А слон, как правило, живет дольше. Есть черепахи, которые живут 500 лет сейчас, в наше время. Слышали таких черепахи? 500 лет. И слоны также живут очень долго. То есть преданные задают очень разумные вопросы, как это тысячу лет они сражались в воде, и битва была настолько грандиозная, что вопрос откуда, откуда Гарджендра, как сказано, нашел, где он нашел цветок лотоса? Ведь там шла разворачивалась грандиозная битва, где все, ничто не могло уцелеть, а тут лотос. Где же он нашел этот цветок? И наш пшшна Чакратипат дает замечательный ответ. Когда то есть, Наран пришел вместе с Лакшми Деви, когда Лакшми Деви увидела страдания Гаджендра, то, как он плачет, так как он сокрушается, что он находится в таком состоянии, ему нечего предложить Бхагавану, Лакшми Деви дала свой собственный цветок, свой цветок, который был в ее руках, чтобы он предложил это Господу. И именно его Гаджендра предложил Господу на месяц Шравана Пурнину, в сезон дождей, устраивают огромную Гаджандра Мокша лилу, то есть имеется в виду представление, фестиваль, праздник в храме Ранганатха. Мы, как Гаудио не особо склонны, то есть нам это не особо интересно, тем не менее, мы с почтением относимся к этому. Итак, во Вриндаване еще очень много всего, но времени нет. Мы как можно скорее должны начать парикраму. Сейчас мы получаем даршан Вриндавана. То есть даршан, это необходимо получить даршан-божеств. Рада Мадан Махан, Рада Гапинатха. Завтра uh, <просу> мы еще поговорим о <просу> других храмах Вриндавана. Там есть Сахаджия-мандир, Саха. -мандир. <просу> <просу> саха. <просу> он настолько <просу> уникален, so, его то, что устройство внутри, тем не менее мы его не посещаем. Завтра мы поговорим об этом. На сегодня я хочу остановиться, а затем мы пойдем в Бутешвар в Мадхуру, получим Даршаны там, и затем мы начнем парикраму по, по священным лесам Вриндавана.